Задание, кто? кто выполнил? Всем здравствуйте, очень рада всех видеть. Помните, о чем мы с вами договаривались в прошлый раз? Кстати, я прошу прощения за перенос нашего с вами вебинара. Так вот случилось приболеть, но все сейчас в порядке. Поэтому я надеюсь, что вы тоже. У вас было чуть больше времени подготовиться. И домашнее задание было да, подготовить или вы этот рпич, То есть презентацию вас которую вы говорите в первые там, секунды знакомства. Вот Настя нам подсказывает, что нужно заслушать по-быстрому наши питчи. А, кто готов? Кто готов, поднимайте руку, и у вас есть 30 секунд, чтобы мы у вас послушали, как вы будете представляться. Я прокомментирую потом и дам какие-то рекомендации. И дальше мы пойдем по нашему второй части нашего а, урока большого такого, да, для того, чтобы уже зафинализировать тему по личному бренду. Если кто-то готов, можете поднять ручку или просто включить микрофон. Отлично, Виктория, давайте. Давайте начнем с меня. Сразу всем здравствуйте, меня зовут Бескрайна Виктория. Я отношу свою основную деятельность, профессиональную деятельность, свое увлечение больше к спорту и к фитнесу. Я являюсь фитнес-экспертом и чемпионкой России в, бодифитнесе, в категории бодифитнес. Это такие, наверное, самые яркие мои достижения, которые сразу приходят на ум, и мне хочется имя похвалиться. Также я являюсь тренером различных групповых направлений, ну что, в общем-то, определяет мою экспертность диетологом, нутрициологом. И телесным практикам. Ну, Иногда я использую слово телесный терапевт, но у меня только высшее образование, это Институт физкультуры Лесговта. И дополнительное образование спортивное, они а либо специальные сертификаты по направлениям методическим, да, либо это повышение квалификации, менеджерские программы. Управление в фитнесе. То есть я не имею медицинского образования, поэтому слово терапевт я использую очень осторожно. Но... Виктория, все? Сразу комментарий. Девочки, это очень долго. Это если, например, вот вы будете выступать перед группой, но, ну, в принципе, вы так и выступаете сейчас перед группой, поэтому в данном контексте это уместно, вас будут слушать. А если вы знакомитесь с человеком в процессе нетворкинга, и вам надо быстро представиться, да, то часть слов нужно просто убрать и начать: Я Виктория, эксперт в фитнесе, нутрициолог, т -т -т -т -т -т -т. я вот это, вот это, вот это определяющие вещи, которые, которыми я горжусь, условно, да? И, собственно говоря, Почти все. То есть вам нужно сделать два варианта. Вот немножко более расширенный и немножко такой суженный. А так вообще я все поняла, кто вы, и мне даже захотелось к вам пойти, что-нибудь себе это подкачать к лету. Девочки, кто еще? Спасибо, Виктория. Николь, пока вишни собирали там, не родился Элевейтер Пич у вас? Нет, она готовилась, Николь. Прекрасно Так. Меня зовут Орли Николь, я эксперт в сфере недвижимости, более 20 лет, помогаю людям повысить юридическую грамотность. Земляки живут по всему миру, поэтому онлайн консультирую, и помогаю продавать недвижимость в своем городе и вступать в наследство. Для души пишу книги в стиле мистика, занимаюсь копчением рыбы, которую сама ловлю, а также занимаюсь благотворительностью. Супер, браво, Николь, браво, ни одного замечания. Девочки, как вам? Классно, да? Раскрыла все стороны. Совсем другое дело. Кто еще? Своей Катя. Угу. Супер, браво. Прям. Кто еще? Давайте, Я давайте. включу звук. Да, Катя. Да. Меня зовут Лукьянова Катя. Я новичок в сфере развития и саморазвития. И прохожу сейчас обучение в организации Содружества исследователей мыслей» на фасилитатора работы «Байрон Кейти». Суть моей работы ⁇ это помогать людям исследовать их стрессовые мысли и обретать уверенность и внутреннюю свободу. Класс. А, да, наверное, все. Что ты еще хотела сказать? Знаете, я писала себе, и там была какая-то последняя строчка про увлечение, наверное, но я забыла. Ничего, вот как бы пару раз повторите в такой ситуации, ну, приближенной, да, к реальной, и нормально потом уже запомните. То есть, ну, я вообще рекомендую первые разы прямо вот выучить, да, наизусть, чтобы вот не забывать. Но уже потом вам попроще станет, да. Но для тренировки начальной, конечно, ну, волнительно все равно, да, волнительно немножко. Окей дальше. Спасибо, Катя. Девочки, давайте. Елена. Елена Шалыгина. Вызываю к Я Елена Шалыгина, менеджер в образовании, методист высшей категории. Помогаю педагогическим работникам, и всем, кто заинтересован в развитии своей личной и профессиональных компетенций, повышать эффективность карьеры через диссеминацию личного опыта. Делаю для того, чтобы как можно больше ярких и талантливых педагогов обрели уверенность и смогли заявить о себе, стали более эффективными. За три года я помогла более чем 50 педагогам сделать первые шаги по карьерной лестнице. Круто. Мое увлечение, самое главное мое увлечение, это учиться в интернете. Я за, корот... за полтора года научилась валять из шерсти, делать бантики из лент, рисовать. Вот, кстати, начата картина, которая у меня за спиной. Видно. И да. всему многому-многому еще. Классно. Вообще, Елена, огонь. Видно, что вы прямо по рабочей тетради все делали. Молодец, да, круто. Девочки, а маленькое замечание. Почему никто не говорит про кэшер? наверное, это... Вот мысли. я тоже хотела спросить, потому что Елена у нас еще занимается центром Орткашернет, да. да, что тоже да. очень важный момент. Да. А очень я просто... воспринимала эту информацию, что она людей обучает. Я как раз ее воспринимала как директора Орткашернет, только она не озвучила. Это, это не ничего. было названо, Леночка. Да. Да, мы, всегда, мы всегда очень ревно все слова, конечно. Да, Спасибо. Да, да. Марина, давай тогда вы. М? Если да. можно, я без видео только, да? Можно без видео, да? Я руководитель программы женское здоровье в женской еврейской организации Проект Кешер. Работаю уже много лет в этом направлении и кроме этого занимаюсь активной волонтерской деятельностью по всем вопросам, связанным и с еврейским образованием, и с темой Холокоста. Я являюсь международным тренером, проводила огромное количество тренингов с нашими участницами из разных стран. Спасибо. Классно. Только вначале вы забыли сказать я, Марина. А да да. Ну я просто Вы меня назвали Марина. Пожалуйста, да. Я Марина Константинова. Да. Отлично. Мне очень, мне очень понравилось. Все понятно. Дальше кто следующий? Юля Ершова. Здравствуйте, я Юлия Ершова. Я региональный представитель женской еврейской организации проект Кешер в России. Я тренер, ведущая семинаров. Я работаю с женщинами в центральном регионе России на Урале, и мое увлечение – бижутерия. Я делаю украшения. Прекрасно. Супер. Екатерина. А, это, наверное, наша Катя, которая… На... Они просто не во всех видны полностью фамилии. Нау... Науменко. А, Катя Науменко, да, здесь. Да, была. да добрый день. У меня, к сожалению, не было в прошлый раз на занятии там по объективным да. причинам, прошу прощения. Вот, Но я постаралась посмотреть первый вебинар и ну, подготовить домашнее задание не успела, но послушала сейчас девочек, наверное, представлю себя. Да, Значит, давай. я Екатерина Науменко. В настоящий момент я являюсь директором туристического агентства. В туристической отрасли я работаю уже более 20 лет и помогаю людям подобрать варианты отдыха и проконсультировать их по разным направлениям. В настоящий момент я ну, как бы делаю начальные шаги в проекте «Кешер», то есть учусь и, в общем-то, познаю. Ну, неплохо, да? Чуть-чуть немножко, наверное, потому что не готовилась. Немножко есть неуверенность небольшая, но когда подготовитесь, запишите обязательно это. Немножко выучите, и будет прям хорошо. Марина Каган. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Марина Каган. Я из Самары. В проекте Кэшер я веду да, сейчас начинающий специалист по разработке и организации благотворительных проектов. Сейчас веду интереснейшую тему для женщин старше 45 лет, как и я, которым нужна поддержка и информационная помощь в трудный период гормональных изменений. Привлекаю к работе специалистов по здоровью, психологов, педагогов, стилистов и даже специалистов по профилактике здоровья голоса. А чем вы занимаетесь? Молодец, очень хорошо, хвалю. Есть у меня второе еще второе хобби, которое вылилось там на... Я маркетолог по образованию, а мое хобби – это начинающий видеомонтажер. А Как маркетолог я с профессиональным взглядом пытаюсь сделать сценарий, который направлен именно на целевую аудиторию бизнеса вашего. Поэтому анализ бизнеса с меня бесплатно, а видеомонтаж оплачиваемый. Прекрасно. Супер. Захотелось купить видеомонтаж у вас. Пожалуйста. Инна Моторная. А если... Добрый день. Экспромтом, не записывая, в дороге. и судите строго, я Инна Моторная. Я из Волгограда, но теперь я уже проживаю в Московской области. Я региональный представитель проекта Кеша в России, Юг России и Центр России. А, Мое достижение последнее, я похудела на 23 килограмм за не полных два года. А, похудела. А, я очень люблю, научилась немножечко модировать фильмы именами для своих друзей я пою играю и много чего делаю еще я тренеры провела более 70 тренингов а, тренкио в основном для женщин а Инна, и наделали делали домашку честно честно у меня у меня очень сложная ну вы обязательно сделайте хорошо, у вас будет тоже тогда поувереннее все это звучать, потому что есть чем гордиться, но ä, представляете, насколько там бывает обидно, когда что-то забыли сказать или как-то вот сказали, а человек недопонял. Поэтому я очень рекомендую все-таки сделать домашнее задание, чтобы оно прям... Вот вас... Обещайте так, Я вам обещаю. Хорошо. Елизавета. Кононова, да. включи, пожалуйста, микрофон. Да. Елизавета Кононова из города Твери. Я врач-кардиолог первой категории, кандидат медицинских наук, владею ультразвуковыми методами исследования в области кардиологии, провожу нагрузочные пробы. Стаж работы 15 лет. В настоящий момент участница проекта «Кэшер». И учусь разрабатывать проект, связанный с моей профессиональной деятельностью. Очень классно. А что это за проект? <связывая> а, проект, который направлен на оздоровление нашей общины. Вот, вот это надо обязательно сказать. А то а, такой немножко безличный проект, немножко какая-то недосказанность. Хочется сразу спросить, еще за проект. Так, кто у нас остался, девочки? Спасибо, Спасибо. большое, Лизавета. Наверное, нас. А вот Инна Мария кто вот не вижу, как правильно называется. А это девочки из Смоленская. И Смоленска это девочки. Маша и Инна. Ну, Инна, сможет ли у нее давление говорит она? Ну, да, она с высоким давлением лежит. И... тогда не будем напрягать человека, да? Ну да, если можно. Хорошо, хорошо. Можете да. девочке потом прислать Анастасии, и я покомментирую да, в рамках да. ответов на вопросы, хорошо? Хорошо, да. спасибо. Пожалуйста. Ну, вроде все, да? Все сказали. Мы сейчас спасибо. Лиза Васильева зашла. О, Лиза Васильева. Может, она захочет, да. Она очень интересна. Ответственно. На самом деле На все молодцы. Слала. Да, все молодцы девочки, Отлично. Да, очень хорошо. хорошо. И вот поверьте мне, что сразу вот помните, мы представлялись в прошлый раз с вами, да, правда, письменно представлялись. Насколько сейчас большая разница? Вот я вас, как бы, второй раз всех вообще по-другому воспринимаю. Представляете? Здорово, спасибо. Елизавета Васильева, молодцы. Вы у нас остались представляться. Так, сейчас я достану свою. Да. Да. Ой, такое часто бывает, когда мы на вечеринке волшебного пензеля, а выпускников говорю, ну а теперь у нас элевейтор торпич И все быстренько в телефоны полезли. Ой, надо вспомнить. Ай-яй-яй, говорю, наизусть надо знать. Давайте, Елизавета, ждем. Так, меня зовут Васильева Елизавета Александровна. Я клинический психолог. Сейчас нахожусь в поисках работы. Если ваша организация... Если ваша организация располагает такой вакансией, с удовольствием ее рассматриваю. Медуниверситет окончила в 2010 году. Постоянно повышаю свою квалификацию узнаю что-то новое. Располагаю высокой стрессоустойчивость и очень люблю свою работу. Участвую в волонтерских программах, социальных и проектах. Легко нахожу индивидуальный подход к любому пациенту. Неплохо. Но лично мне вот чуть-чуть сухо, Елизавета, может потому, что вы читали. Стаж 10 лет. Там, да, да, да, да. Представь, что ты, э, что, представь, что вы, не знаю, на джазовом концерте знакомитесь с интересным мужчиной. И вот это вот говорите ему, там, стаж 10 лет лички, Если ваша организация располагает, да, вот это все. Вот. Надо его немножко смягчить. Возможно, как бы в состоянии нетворкинга настоящего. Она немножко по-другому будет поживее, потому что это будут живые люди, да, здесь. Но вообще на самом деле хорошо. Сразу себя и продала. Да, Если у вашей организации есть вакансия, то я сразу готова. Молодец. Осталась Анна, наверное, у нас. Спасибо большое, угу. Анна? Девочки, у кого микрофон? Сейчас я вот его... Микрофон. Я уже выключила. У Инны, у Инны и Марии был микрофон, я выключил. Угу. Анна. Анна, мы вас ждем. Да. Хорошо, всем видно меня, всем слышно. Да. Я вот прибежала с работы, простите, немножко задержалась. А, про себя. А, 20 лет в международном бизнесе, руководителя клуба экспортеров Флинбургского области, а, возглавляю многие международные комитеты, развиваю а, женское предпринимательство, организовываю форумы и вообще соединяю страны. Это вкратце. Спасибо. Да. Очень четко и по делу, и очень впечатляюще на самом деле. Спасибо большое, Анна. Да. Всем огромное спасибо. Я надеюсь, это было хорошее и полезное для вас упражнение. Тренируйте вот этот ваш элевейтер-пич как можно чаще в любых ситуациях. Прям вот ищите ситуации, когда вам нужно его сказать. Вот с незнакомыми людьми как можно чаще старайтесь, как говорится, в реальности, тренировать то, что мы сейчас с вами сделали, и увидите, насколько вообще по-другому люди будут на вас реагировать, когда вот такие вещи про себя говорите, и насколько это сразу вызывает в них живейший интерес. Окей, мы продолжаем тогда дальше. Я включаю демонстрацию экрана. И идем по второй части нашего с вами урока, такого большого урока «Пять шагов начать уже наконец-то строить личный бренд». И сегодня мы с вами поговорим… Так, секундочку. Третий шаг. Да? У нас сейчас третий шаг, третий, четвертый, пятый в этом уроке. И третий шаг звучит как для кого я, в принципе, делаю то, что я делаю, кто является целевой аудиторией моего личного бренда, моего продукта, моих услуг, кто, в общем-то, все эти люди, которых я должен заинтересовать собой или тем, что я э, продвигаю э, свой бизнес, свою идею, свою <coughs> социальную роль. Утопия э, делать личный бренд для всех. Я думаю, что вы слышали такое понятие «целевая аудитория». И Наша задача с вами понять, кто это целевая аудитория касаемо вашего бренда, который вы будете продвигать, и понять, каким образом мы к этим людям можем обратиться, что мы им должны сказать. Потому что мы не 100 долларов, чтобы всем нравиться, и мы всем нравиться точно не будем. И такой задачи, как я уже сказала, у нас нет. Наша задача нравится тем нужным людям, которые могут совершить какое-то действие по отношению к нам или к тому, что мы делаем. То есть целевая аудитория – это люди, которые объединены какими-то общими признаками, общей потребностью, и они могут совершить целевое действие по отношению к тому, что вы предлагаете. Это группа людей и клиентов, которые э, стремятся что-то вместе сделать. Да? То есть в социальном предпринимательстве… Кто такая целевая аудитория? Это а, те люди, для которых ваш бизнес или ваш проект, то есть, чьи проблемы вы можете решить, или те, кто оказывается в действии вашего бизнесу, проекту. Это инвесторы, это люди, которые могут сделать какое-то пожертвование, это граждане, которые хотят волонтерить вместе с вами и так далее. То есть, в вашем случае, если мы берем кэшер, то это… Те, кто, кому помогаете, и те, кто помогают вам. Это что касается <coughs> социального вашего проекта. Что касается конкретно каждого из вас, как профессионала, то есть в этом случае у вас аудитория одинаковая, а касаемо каждого из вас, как профи, у вас у всех эти аудитории будут разные. Каким-то образом, где-то, возможно, они будут пересекаться на уровне, к примеру, возможно, пола человека да, или социального статуса или возраста. Так, я вижу, принимает кто-то, да? Хорошо. То есть самая простая классификация целевой аудитории — это полувозраст, доход и социальный статус. Это самая вообще простая. Я, конечно, люблю э, так, больше э, покопаться в этих людях, потому что зная, знание вашей целевой аудитории — это реально половина успеха, если не больше того дела, которое вы продвигаете. Поэтому я люблю прям очень серьезно изучать тех людей, с которыми я сотрудничаю, взаимодействую, работаю, на которых направлена моя деятельность, в ходе того, что а, кто этот человек, кем он работает, а, где он живет, что он любит, какой у него уровень дохода, какая у него семья, есть ли. А, для чего это нам надо все выяснять, для чего нам нужно этих людей так хорошо знать. Для того, чтобы понимать, где каким образом и в каком месте нам с этими людьми можно скоммуницировать. Где их искать, грубо говоря? Где искать этих людей, которые нужны нам для продвижения продукта, для продвижения себя, для продвижения нашего проекта? Есть еще такое понятие в маркетинге, которое называется аудитория влияния. То есть это не обязательно ваши а, конкретные клиенты, на которых направлена ваша деятельность. Это могут быть люди, влияющие на других, на ваших клиентов. Самый такой распространенный пример – это средства массовой информации, которые влияют на сознание людей. Я думаю, что вы через средства массовой информации как минимум кэшер наверняка продвигаете и идею этого проекта. Если нет, то очень рекомендую э, это делать. Кто еще может быть аудиторией влияния? Это могут быть друзья, это могут быть супруги, это могут быть коллеги по работе ваши. То есть, по сути, они не обязательно могут воспользоваться тем, что вы предлагаете, но они могут повлиять на других людей и э, э, привлечь их к той идее, которую вы продвигаете. Елена, хотите что-то сказать? Я? Нет? Да, нет. Нет, нет, нет. Но у меня прям появились на экране. И... Вы, Наверное, пошевелилась. Наверное. <смех> Надо звук выключить. <смех> ну, к примеру, моя целевая аудитория, это, по сути дела, кстати, вы все, это в основном женщины, это женщины, которые увлекаются саморазвитием, постоянно над собой растут. Это женщины, которые занимаются каким-то э, бизнесом, делом, работают, как правило, на себя, или занимаются э, фрилансом, или продвигают какие-то проекты. Э, это женщины, которые, э, которым не чуждо какие-то социальные активности. По сути, вы все – это моя целевая аудитория, собственно говоря, поэтому мы с вами вместе и работаем. А ваша задача сейчас – да? написать или хотя бы представить, или набросать вашу целевую аудиторию свою. То есть хотя бы несколько слов, кто эти люди при, по отношению в данный момент к вашему а, делу, к тому делу, которым вы занимаетесь. Потому что с аудиторией, наверное, кэшер у нас более все менее понятно. Думаю, что, наверное, она прописана а, или хотя бы есть понимание кто целевая аудитория, а вот уже с аудиторией ваших личной, так сказать, да, для вашего личного бизнеса могут быть небольшие вопросы. Поэтому одно из заданий, которое вам сегодня предстоит сделать, ну не сегодня, а после урока, я думаю, что мы не будем прямо сейчас делать задания, а сделаем а, в конце урока, потому что у нас а, и время, и чтобы не задерживать никого. И проверим их тоже а, на нашем а, вебинаре «Вопрос-ответ». Ваши целевые аудитории рассмотрю. Как это может быть, к примеру, да? А, как я уже сказала, к примеру, аудитория у психолога может быть их несколько, аудитория у фитнес-тренера абсолютно другая. При этом они могут между собой пересекаться. Ваша задача сделать три аудитории, основные. Как я уже сказала, да, эти люди должны объединены быть какими-то общими признаками. Например, моя аудитория – женщины 25-45 лет, которые, неважно, на какой территории живут, так как я работаю онлайн, женщины, которые увлекаются саморазвитием, личностным ростом, психологией, маркетингом, женщины, которые занимаются каким-то делом и хотят его продвинуть. Женщины, как правило, это бизнес или фриланс, ну и так далее. То есть вот таким образом я попрошу вас прописать 2-3 целевые аудитории для себя. Когда вы понимаете, кто ваша целевая аудитория, когда вы понимаете, кто вы, как вы себя позиционируете, это мы с вами в прошлый раз разбирали, и вы сейчас частично да, представили свое позиционирование нам, тогда вы понимаете, что этим людям можно сказать, как им себя представлять. То есть есть такое понятие в маркетинге, которое называется «message of brand», то есть сообщение бренда. Сообщение бренда к конкретным людям. То есть то, что вы транслируете нужным вам людям. То есть, например, если у меня аудитория, предприниматели и бизнесмены. Видите, у меня написано ⁇ Мужчина-женщина 20 на 80 ⁇ с доходом выше среднего аудитория номер один. Что я говорю им, когда хочу продать свой продукт? Я им говорю, что, ребята, предприниматели, бизнесмены, личный бренд ⁇ это очень классный инструмент для продвижения вашего бизнеса. И вы можете очень быстро его освоить да, и получить какие-то, внедрить и получить дополнительную стоимость ваших услуг, вашего продукта, это вложение, которое очень быстро окупается и оказывает пользу вашему бизнесу. То есть, по сути, когда я разговариваю с предпринимателями, я говорю им вот эту информацию, ну или транслирую через посты, через социальные сети, через выступления свои какие-то знакомость в нетворкинге. Если я вижу, что передо мной представитель вот этой вот аудитории, соответственно, я говорю вот это сообщение. Аудитория, например, СМИ, аудитория влияния, да, я им говорю совершенно другую, другой посыл. Я говорю им о том, что, ребята, я, так как эксперт в сфере личного брендинга, Могу делиться с вами классной информацией, могу вовлекаться в ваши проекты, могу консультировать, могу создавать креативный контент по вашей теме и помогать вам развивать, к примеру, ваши какие-то порталы, журналы и прочее остальное. То есть, зная потребность этой аудитории, выявляя ее и давая им то, что вы хотите, то, что вернее, они хотят вы можете закрыть таким образом несколько разных направлений. И одно из заданий, в том числе для вас, будет с вашей рабочей эстраде составить такое сообщение бренда для двух-трех разных аудиторий. Ну, К примеру, да, Елена, если у нас есть аудитория, как говорится, конечная, да, то есть женщина, на которую направлена ваша деятельность, это одно сообщение, а если нам нужно привлечения, к примеру, инвестиций, средств да, там э, и каких-то э, других бонусов для нашего э, сообщества, то это другое сообщение, совершенно другая аудитория. Да? И зная вот эти вот вещи, мы можем как жонглировать этими сообщениями, как заправские жонглеры, э, говоря или транслируя в нужный момент э, нужные нам сообщения бренда. В личном брендинге это на самом деле очень-очень важно, да, когда вы знаете, кто люди, с которыми вы общаетесь и вы точно знаете, что им нужно в данный момент сказать. Очень часто такое бывает, когда люди, ошибаясь целевой аудитории, теряют, ну, если они не попадали, есть такое понятие, не попасть в целевую аудиторию, они таким образом теряют возможность, и думаю потом, например, почему у меня никто ничего не покупает, почему у меня нету клиентов, почему у меня очередь не стоит. Соответственно, именно из-за неправильного сообщения или неправильным людям все это и возникает. В нашем случае, вот к примеру, да, психолог, который ищет работу, должен подумать, то есть, мы понимаем, что аудитория у психолога, когда психолог ищет работу, это не клиенты, да? если мы хотим пойти в какую-то э, компанию или там, центр. Это владельцы этих компаний или владельцы этих центров или управляющие люди. Да? Если бы психолог работал в частной практике, то, соответственно, его аудитория была бы другой. Это люди, которым нужна психологическая помощь. Я надеюсь, что это понятно. То есть мы знаем, кто мы, мы знаем, для кого мы. И мы знаем, как с этими людьми мы должны коммуницировать и взаимодействовать. Еще раз повторюсь, если мы приходим, если я прихожу на собрание предпринимателей, я транслирую одно. Если я прихожу на джазовый концерт, я транслирую другое. Потому что тут две разные мои аудитории, которые между собой даже иногда и не пересекаются. Я надеюсь, что это вы поняли и легко и просто справитесь с этим упражнением. Так, шаг четвертый. Где деньги? Мы сейчас с вами поговорим такую очень интересную тему, которая называется монетизация бренда. По сути дела, когда вы начинаете работать над вашим личным брендом, стоимость условно вашего там часа или ваших услуг или ваша зарплата должны повышаться. Потому что личный инструмент, как мы говорили в прошлый раз, личный бренд ⁇ это инструмент маркетинговый, который направлен на продвижение вас как профессионала, специалиста и так далее. В данном случае, если мы говорим про бренд, и, конечно же, он должен отражаться на вашей прибыли. И когда мы проходим все эти этапы, когда мы проходим аудит бренда, когда мы строим фундамент бренда, потом его упаковываем, раскручиваем, это неизбежно должно повлиять на результат. Если мы работаем с брендом как Допустим, с брендом предпринимателя, да, это должно повлиять на прибыль компании, к примеру. В нашем случае, в вашем случае, если мы говорим о личном бренде для социального предпринимательства, то это должен быть какой-то, возможно, иной результат, выраженный не в деньгах. Но с другой стороны, да, когда человек имеет стабильную работу, стабильный доход, стабильность какую-то, да, которая позволяет ему заниматься, к примеру, волонтерскими проектами или социальными проектами, это гораздо уже ну, приятнее да, делать, когда у тебя все в порядке с, с основным делом, когда у тебя есть стабильная работа, стабильный поток клиентов, и твой личный бренд работает. То есть это очень взаимосвязанные вещи, то есть личный бренд должен вам помочь в вашем основном деле и, соответственно, повлиять на вашу деятельность в организации. Какие типы монетизации вообще в принципе существуют? Есть прямая прибыль, есть косвенная прибыль, есть экономия, Расскажу вам в двух шагах, что это в двух словах, что это значит. И расширение, расширение линейки вашего продукта. И если вы правильно работаете над личным брендом, все четыре типа прибыли начинают работать. Ну, то есть прямая прибыль. Моя консультация три года назад стоила 50 долларов в час. Сейчас моя консультация стоит 150 долларов в час. Ну, я так хорошо поработала над личным своим брендом, что люди готовы платить эти деньги э, за мои услуги. То есть Просто стоило меньше, стало стоить больше, и вот мы получили прямую прибыль. Косвенная прибыль. Что это такое? Чем лучше вы работаете с вашим личным брендом, тем больше аудитории вы цепляете, и тем больше возможностей у вас есть. Ну, к примеру, ко мне приходит там компания, которая производит одежду. И говорит, Наталья, мы хотим, чтобы вы были нашим брендом-амбассадором. Мы, мы вас будем полностью одевать, условно говоря, а вы про нас рассказывайте. А я таким образом да, экономлю на гардеробе. Это моя прибыль? Ну, конечно, да, только она выражена не в деньгах, а она выражена в других каких-то косвенных вещах, на которых я свои деньги не трачу. То есть сотрудничество, по сути дела, с брендами другими, и получение вот такой косвенной прибыли – это тоже результат работы с личным брендом. Дальше, экономия. Что такое экономия? Когда э, вы развиваете ваш личный бренд, э, чем больше он работает, тем меньше денег вам нужно тратить на продвижение себя условно. Да, когда люди начинают к вам сами приходить и говорить, послушай, мы слышали, ты такой классный психолог, или там видели, мы за тобой следим в Инстаграме, или читаем тебя там, там увидели тебя в журнале, мы хотим записаться там, не знаю, на какую-то консультацию, а, тогда чем больше таких людей к вам сами приходят, тем меньше вам нужно думать о том, как себя продвигать, а, вкладывать в какие-то рекламные активности, а, не знаю, а, рекламировать себя, при помощи определенных средств, там рекламы, или листовки, к примеру, или там по телевизору выступить, или еще что-то. То есть это называется экономия, когда ваш бренд начинает работать уже на привлечение клиентов или целевой аудитории, тогда вы перестаете тратить деньги на, вашу, на ваше продвижение. Ну и расширение линейки, что значит такое? Это когда вы при помощи вашего личного бренда начинаете делать еще какие-то параллельные проекты и также на них а, получать дополнительную прибыль. Ну, к примеру, да, а, фитнес-тренер, который тренировал а, своих клиентов, так хорошо развил свой личный бренд, что другие фитнес-тренеры сказали ему, послушай, давай ты нас научишь, как ты это сделал, сделай, пожалуйста, курс и расскажи нам. Пускай он там стоит 100 долларов, да, вот это называется расширение линейки, когда совершенно другой проект выросшие вместе с брендом, тоже можно дополнительно продавать и получать на этом доход. Один из самых таких вопросов в этом разделе, таких частых, которые у людей возникают, это умение назначить себе цену, умение говорить о том, сколько вы стоите. Думаю, что у многих из вас, и в том числе и у меня, Uh, бывает иногда такое, когда человек спрашивает, слушай, Наташа, сколько там стоит твоя консультация? Было, вернее, такое или там. У моих учеников очень часто такое бывает. Uh, а вы начинаете думать, о боже, сейчас я ему скажу, 100 долларов, а uh, он возьмет и не купит и уйдет. И такой какой-то страх говорить о том, сколько на самом деле стоит там, например, ваша услуга. Или там uh, пойти попросить повышение зарплаты, это тоже прям целая uh, нервная система не выдержит. Поэтому один из важных вопросов ⁇ это учиться, назначать себе цену, и чем больше работает ваш бренд, тем, собственно говоря, проще вам должно быть это делать. Сколько вы стоите, сколько стоят ваши услуги, сколько вы хотите зарабатывать денег, это достаточно нормальный вопрос, который не должен у вас возникать, не должен у вас вызывать каких-то негативных, скажем так, эмоций. Есть такое классное задание, оно тоже у вас будет в домашке. Упражнение «Мы стоим дорого». На самом деле это очень важно. Я бы не хотела, конечно, все свозить к деньгам, но вот эта вот финансовая уверенность она позволяет творить чудеса, в том числе да, и в других проектах. Поэтому нужно будет выписать все ассоциации, которые у вас возникают в голове при, при мыслях о деньгах. К сожалению, да, мы с вами живем в такое время и выросли в, таком, <свят> в такой стране, в таких странах, в такой обществе, когда нас убеждали, что деньги это плохо, хотеть денег это стыдно, а или там э богатыми никогда нельзя стать, э если делать все честно, да? То есть вот вспомните из детства какие-то такие вот ассоциации, возможно даже э вам кто-то там из старших так говорил. И когда такое неправильное финансовое мышление живет внутри, очень сложно развивать себя с точки зрения да, расширения финансового мышления. А без этого невозможно работать над личным брендом. Поэтому а, попрошу вас дома, со, слева, прям возьмите рабочую тетрадь, слева напишите а, вот эти все а, фразы негативные, которые у вас возникают в голове, если вы думаете о деньгах, хотя денег стыдно, богатым не стать никогда честно, ну и так далее, все, что у вас там возникает по списку. Рядом прямо их замените на позитивные фразы, например, «Моя работа должна хорошо оплачиваться» да? или «Зарабатывать много – это хорошо, это нормально». И так далее. Это очень на самом деле важное такое упражнение. Есть целые финансовые как курсы по финансовому мышлению и в том числе по финансовой грамотности. И без этого невозможно развивать личный бренд, если вот эту вот штуку, если она у вас есть, не проработать хорошенько с точки зрения психологии. А здесь также в этой презентации вы найдете 8 способов назначить себе цену, каким образом да, работать в таких негативных а, обстановках, да, как правильно реагировать на подобные моменты. И а, рекомендую себе куда-нибудь сохранить эти 8 способов и а, периодически перечитывать для того, чтобы а, прорабатывать вот в эту себе... А, негативные установки, если они, конечно, у вас есть. Очень интересное упражнение а, монетизации личного бренда. Хочу, чтобы вы попробовали его сделать. Может быть, сразу, конечно, не получится, но а, если вы представите, что личный бренд у вас уже есть, если вы представите, что вас узнают а, как профессионала, вы а, известный а, эксперт своей ниши, у вас, допустим, существует уже какой-то определенный социальный капитал, что бы вы тогда продавали вашей аудитории? Какой продукт вы бы придумали? К примеру, да, это может быть какой-то курс, это может быть какие-то консультации, это может быть там продукт вашего творчества, это может быть коллаборация с какими-то брендами, блогерами и так далее. Что мы могли бы продать, если бы личный бренд уже у нас был? А, и попробуйте фантазировать на эту тему, что это было бы, сколько бы это стоило бы, да, каким образом, это как бы это выглядело бы, и а, в ходе того, что а, помечтать, даже если вам кажется, на, на сегодняшний момент, это нереально. Но, по сути, если мы с вами говорим про личный бренд в отношении к проекту Кэшер, то а, здесь, возможно, не столько важны какие-то деньги или средства, которые вы будете получать, их вообще в принципе здесь не существует, да? здесь а, другая миссия и задача проекта, но посредством вашего личного бренда, если вы будете его в себе расти развивать через социальный капитал, который у вас будет расти и а, развиваться вместе с вашим брендом, вы можете гораздо больше делать для проекта, чем как бы, если этого не будет. Поэтому Попробуйте проработать с точки зрения применения к вашей профессии и к тому, что вы делаете, но и с точки зрения применения к, к проекту, в котором вы принимаете участие, к кэшер. Поэтому минимум три возможных способа вашего бренда, как будто бы он у вас уже есть. Очень клевое упражнение. Uh, иногда бывают такие случаи, люди придумывают, говорят, не, ну это вообще нереально, так ну, не бывает, я точно этого не сделаю. А потом через год звонят мне говорят, представляешь, <сёк> я открыл свою рабочую тетрадь, а я все сделал, что у меня там было написано. Поэтому uh, не бойтесь немножко помечтать, если даже вам кажется, что сейчас это uh, не сильно реально. Uh, ну и шаг пятый, мы с вами будем сейчас говорить о том, с чего начать, с чего начать а, работать над вашим личным брендом, по конкретным шагам, по конкретным а, действиям. И я очень надеюсь, что вы а, возьмете и все-таки сделаете то, что мы сегодня с вами будем говорить, потому что а, часто бывает такое, что люди а, послушали, пошли, ничего не сделали, естественно, ничего не поменялось, да. И э, фигня ваш урок, да, не работает ничего. <с> Поэтому я очень попрошу вас все-таки э, немножко собрать, так сказать, волю в в кулак и хотя бы половину из того, что я сейчас буду говорить, э, взять и сделать. И начнем мы с вами с оформления соцсетей. Я думаю, что никто не будет спорить со мной о том, что социальные сети ⁇ это один из главных инструментов коммуникации в современном мире, да, и один из самых классных инструментов для продвижения личного бренда. Есть такое понятие ⁇ цифровая упаковка ⁇ Это то, как люди вас видят в цифровой среде, в информационном поле. И ваши соцсети ⁇ это ваша вывеска. Считайте, что вы, если брать вас как бизнес или как бизнес-проект, как личный бренд, то ваши соцсети ⁇ это вот прямо ваша витрина. Если вы заходите, вы знаете, наверное, что сейчас мы знакомимся с человеком. Первым делом мы идем куда, посмотреть, кто это. Мы идем в соцсети. Так делают, поверьте мне, все HR, когда выбирают людей себе на работу. Так делают люди, которые хотят ну, как бы, получить какую-то информацию о вас, да, как о возможном потенциальном партнере, к примеру, в каком-то проекте. Да? То есть если в ваших соцсетях размытая фотография 3 на 4 в полный рост в купальнике, отрезанная от группы людей да, там непонятно какого года и ничего про вас не написано, последний пост «прошлый год, сентябрь, котик», там какой-нибудь еще что-то, да, то ну, у людей складывается абсолютно неверное впечатление, во-первых, о вас, то всего никакого нету. А Во-вторых, вы теряете уникальную возможность сразу же вот этот вот стикер, о котором мы говорили в прошлом уроке, да, человеку предъявить. По последним исследованиям Google, люди, это официальное исследование Google, люди испытывают недоверие к тем, кого нет в социальных сетях. И это, ну, прям вот, думаю, что вы сами иногда, когда ходите на кого-то посмотреть, если человека нет в соцсетях, то уже такое, ну, непонятно, почему человека нет в соцсетях. Кстати, очень мне интересно, напишите, пожалуйста, в чат, у кого есть активные профили в соцсетях и сколько. Что такое активные? Активный профиль это значит, два 3 раза в неделю вы что-то там пишете. И сколько таких соцсетей? То есть одна, две, три или больше. Можете написать, допустим, у меня... Там а, три соцсети, и я пишу в них там, один раз в неделю. Так тоже хорошо будет. А я пока дальше пойду. Вот Николь на пальцах считает. Ну, не хватает пальцев. Я смотрю уже, не хватило пальцев. Нормально. Вот это неплохо. Так. Смотрим. Все соцсети есть четыре. Соцсети, две из них активные. 11 раньше, 4 часа, 2 раза в неделю. Это очень неплохо, молодцы. Очень неплохо. Редкое размещение, перепосты. Угу. Окей. Мы сейчас с вами пройдемся по основным моментам, которые я хотела бы заострить на них внимание ваше. И вы, используя эти рекомендации, сможете улучшить ваши соцсети, сделав их... Не просто чтобы было, да, а сделав их действительно инструментов для развития и продвижения вашего личного бренда. Три активных соцсети пишу по одному посту в неделю, сторис чаще. Три соцсети два-три раза в неделю. Очень хорошо. Могу сказать, что прям статистика супер. То, что вы вообще в принципе этим занимаетесь, это очень круто. Вот, потому что бывает, у меня группа в группы приходят люди, у которых вообще там, не знаю, одна какая-нибудь, один в Facebook и тот. Вот, как я писала вместе с котиком и с размытой фотографией. А, давайте пройдемся по основным моментам. Что должно быть, чтобы ваша соцсеть работала? Первое. Аватар. Да? То есть хорошая, нормальная, современная портретная фотография, где понятно, вы смотрите в камеру, людям понятно, как вы выглядите. Да? Ну, бывают, конечно, исключения. Например, человек-художник да? или там э занимается боди-артом. Да? Тогда какие-то могут быть... там отклонения. Но вообще я очень рекомендую всем размещать портретную фотографию, где вы нормально прям смотрите в камеру, да, где у вас, если вас человек увидит, он вас узнает, скажем так. Если это бизнес, какая-то соцсеть, да, какой-то, не знаю, ваш бизнес-проект и прочее, то, конечно, там логотип. Кстати, а у Кэшер есть же соцсети, да, Елена? Есть страничка в Фейсбуке, есть Инстаграм и, конечно, у нас есть логотип. Угу. Да, то есть у вас там... И как часто ведете и кто этим занимается в вашей команде? У нас есть СММщик, все дают информацию, все сотрудники проекта Кеша по своим направлениям. Да? Ну и понятно, что мы с... ну, все, все сотрудничаем и прежде всего с директором. Отлично. У нас, у нас очень... есть отдельные странички разных программ, да, программ групп, куда, да. куда мы делаем тоже перепосты и там тоже постим. Да-да-да, спасибо, Марин. Это я очень, вас это вас очень прям круто, это очень э, похвально, потому что на самом деле социальные проекты очень часто ну, э, не ведут э, такой активности в соцсетях, но я думаю, что все уже все-таки осознают потихонечку, что а без этого, к сожалению, или, к счастью, да, очень сложно продвигаться, очень сложно продвигать идею, очень сложно продвигать бизнес, ну и уже совсем невозможно продвигать личный бренд. Если личный бренд, мы, нет никаких соцсетей, можно, в принципе, говорить о том, что и личного бренда, по сути дела, у вас нет. Здесь у меня есть требования к аватарам, если кто-то захочет поменять. Следующее, то, что важно, да, это четкое и понятное описание профиля. Что вы делаете, чем вы можете быть людям полезны. Понятно, что у каждой соцсети там определенные свои требования. Мне в этом плане очень нравится Facebook, там, прям, если заполнить вот это вот описание себя, там есть расширенное описание, там есть краткое описание, там можно заполнить места учебы, места проживания и прочее остальное. Человек прям получает полное представление о вас, места работы, там можно указать. К сожалению, в Инстаграме так э, подробно о себе написать нельзя, но в Инстаграме есть другая функция – это вечные сторис, актуальные сторис, да, которые можно сохранять, если вы видели. И вот туда э, всегда я очень рекомендую людям, Занести определенную информацию туда, например, там, то, что касается вашей работы. У каждого из вас в этих актуальных сторис может быть раздел по кэшер и вашей деятельности. Там. там могут быть также анонсы мероприятий, к примеру, там может быть стоимость ваших услуг. То есть, когда человек туда заходит, он получает сразу всю информацию в одном месте, и ему это очень удобно. Да? А если человеку удобно, то он с гораздо большей вероятностью там останется с вами, подпишется, станет вашим клиентом, его может заинтересовать ваша идея, ваше мероприятие и прочее. А, вот очень важная еще такая штука, вот это верхнее поле, например, в Фейсбуке, люди часто не используют, да, потому что, ну, как бы там, то а, закат или там морька или еще что-нибудь, да, а тут такая рекламная а, площадь пропадает. Тоже очень рекомендую даже на личном профиле использовать этот верхний э, прямоугольник для размещения какой-то определенной информации. А, мне э, очень нравится наблюдать за соцсетями э, людей-брендов. Вот тут у меня есть два примера очень хороших белорусских бизнес-леди – Светлана Зареоль-Грачко. Очень хорошо девочки работают над своим брендом. Ну и один из наилучших примеров, как я считаю, это Ирина Хакамада. Э, и пример, собственно говоря, женского лидерства и работы с личным брендом. Она на одном из выступлений, на которых я была, сказала, я 12 лет занимаюсь развитием своего личного бренда, и я еще не закончила. Так что, девчонки, готовьтесь к тому, что это бесконечный процесс. Очень интересный, увлекательный, но он такой длительный. И бросать... Его нельзя, потому что, по сути дела, вы тогда ну, просто перечеркиваете ту работу, которую проделали до этого. Здесь есть пара листов по которым вы можете проверить свои аккаунты в Фейсбуке и Инстаграме. Что в Фейсбуке важно, да, это визуал, контактная информация. Люди часто мне спрашивают, а надо оставлять, например, свой телефон? Я говорю, ну вообще, я лично считаю, что должно быть, должен быть выбор. Да, каким образом он может с вами связаться? Кто-то любит имейл написать, кто-то в мессенджеры, да, кто-то э, любит сразу по телефону звонить. Хотя, кстати, в последнее время звонки по телефону переходят в раздел личные коммуникации и уже становится неприлично звонить, не написав сначала и не спросив, когда вам будет удобно со мной созвониться. А, так вот, спрашивают, надо ли телефоны оставлять, а вдруг мне кто-то будет звонить. Знаете, за там, 10 лет моего присутствия в соцсетях мне только... Один раз позвонил какой-то странный человек и сказал, что, Берта, я вам очень мужа хорошего нашел православного. <свят> я, я очень долго выясняла, почему человек решил не найти мужа. Но а, а сколько клиентов меня нашли быстро, без проблем, со мной связались, каких-то проектов, предложений, журналистов и так далее, но это не перечесть. Поэтому смело оставляйте телефон, нет такой вероятности, что вам с утра до вечера будут названиваться, какие-то непонятные люди, но для ваших клиентов, партнеров потенциальных или для тех людей, которые захотят с вами связаться, это очень важно. Можно не писать, если очень такая тоже серьезный вопрос, насколько должна быть открытость, публичность, да, если я не хочу там, проявлять какие-то свои личные вещи, семейные, да? нужно ли это делать обязательно, если я развиваю мой личный бренд? Ответ на этот вопрос следующий. У каждого человека своя степень публичности. И совершенно не обязательно, да, если вам... Не хочется да, там публиковать фотографии детей или там, мужа, или еще что-то. Сосредоточьтесь таким образом ну, на другом чем-то. Фокус на, сместите на вашу профессиональную деятельность, на ваши хобби, на какие-то ваши мысли о событиях, происходящих в мире, вокруг вас, да, там, с вами и прочее остальное. Совершенно не обязательно быть прямо на на разрыв, и, там, показывать прямо все, все, что у вас происходит. Это вы решаете сами. Но могу сказать, что, к сожалению, люди очень любят наблюдать да вот за жизнью настоящих других людей. Поэтому ну, иногда вот лично, ну, как говорится, не то, что приходится. да Ты понимаешь, что если, например, из самых 15 популярных фотографий за прошлый год там, в Фейсбуке, из 15 самых таких классных фоток, которые больше всего собрали вовлечение и реакции, комментариев и так далее, 5 из них, там 5 даже 7, где я с мужем на этих фотографиях. Ну, что делать? Значит, надо интегрировать контент таким образом, чтобы и дать людям то, что -то им интересно, и сделать то, что интересно вам, то есть продвинуть какой-то идею, услугу, себя, мероприятие или то, что вы в данный момент хотите продвигать. Так, в Инстаграме я очень рекомендую, если у вас до сих пор личный аккаунт, то есть, грубо говоря, мой личный аккаунт как Наталья Легкой, как он называется. А есть именно техническая составляющая, в каком он статусе? Так вот, я очень рекомендую переключиться на профессиональный аккаунт. Профессиональный аккаунт дает вам возможность следить за статистикой. А статистика это такая важная штука, которая позволяет вам определить. Как реагирует ваша целевая аудитория, аудитория вашего блога, аудитория вашего аккаунта на то, что вы делаете? Кто эти люди? да? Там Вот видите, у меня женщин больше, чем мужчин. Когда они активны по времени? Какой у них возраст? Да? Из какого они города? Сколько, где, каких процентов? Да. Зная эту информацию, вы можете, по сути дела, быть более эффективными в продвижении вашего бренда. К примеру, если вы понимаете, что ваша основная аудитория – это женщины 25 до 45, то, по сути дела, да, ну, вы будете наверняка думать о том, что интересно этой аудитории для того, чтобы она лучше реагировала на тот контент, который вы Показываете. Я очень рекомендую, что если у вас есть несколько направлений, если вы такой же мультипотенциал, как я, то можно заводить несколько страниц да, бизнес-страниц. У меня, вот, например, есть там то, что касается пенделя волшебного, то, что касается меня, как маркетолога, и отдельно да, музыкальная страничка моя тоже есть. Очень бывает иногда тоже стыдно сапожник без сапог, когда не хватает времени это все вести. Поэтому э, у меня есть помощник, помощница, да, которая мне помогает э, с, э, и с Инстаграмом, и с Фейсбуком. Потому что, честно признаюсь, да, если делать это хорошо, качественно и каждый день практически как я, то это занимает очень много времени и сил эмоциональных тоже. Поэтому можно, если существует вероятность, быстро выгореть, поэтому я очень рекомендую контролировать это свое состояние, чтобы не загонять себя до такой степени, когда вас там тошнит уже от вашего инстаграма и вы ничего не хотите делать. Вот. Ну и самый, конечно, наверное, классный совет это в будущем нанять какого-то ассистента, да, который будет вам помогать разбираться хотя бы с техническими вопросами. Uh, да, то же самое касается бизнес-аккаунтов. Uh, другие соцсети. Uh, могу вам сказать, что раньше я была таким адептом присутствия как можно в большей, больших uh, количестве точек контакта. Поэтому у меня и Одноклассники, и ВКонтакте, и куча-куча всего, и LinkedIn. Но а, сейчас я все-таки склоняюсь к мысли, что лучше делать две там, или одну соцсеть очень качественно, присутствовать там все время и быть активным, да, чем а, иметь очень много всех точек контакта и не успевать а, там присутствовать в полной мере. А, спасает в этом вопросе очень сильно так называемый зеркальный постинг. Когда вы выбираете для себя основную социальную сеть, к примеру, это может быть там Facebook или Instagram, и а, на нее делаете как, какой-то акцент. А все остальные просто у вас, ну, вы просто берете текст такой же, да, там такую же даже фотографию и по зеркальному принципу просто распространяете информацию. А, я лично делаю вот так и... Ну, в Одноклассниках сейчас совершенно уже не присутствую. А вот с остальными соцсетями продолжаю делать так. Хочу немножко вам показать, как можно менять соцсети. Даже, например, в частности, Инстаграм. Вы знаете, что это, эту соцсеть называют визуальной соцсетью. Да, здесь люди смотрят глазами, как что выглядит. Хотя на самом деле Инстаграм это соцсеть в которой люди любят читать длинные тексты, как это, как это ни странно, да, хотя это по последним исследованиям есть такое агентство Popsters, они делают исследования поведения аудитории в социальных сетях разных, да, и вот в прошлом году было такое исследование, по которому оказывается, пользователи Instagram любят читать самые, ну как бы, любители читать длинные тексты, это пользователи Instagram, что удивительно, кстати, лично для меня было. Смотрите, как можно наполнять вот Сейчас мы про это с вами поговорим чуть-чуть. А ваше домашнее задание, то есть вот то, что я сейчас вам рассказала, <coughs> это по сути мы с вами говорили про упаковку, про визуальную <coughs> упаковку, как люди вас воспринимают в первый раз, когда они вас видят в той или иной точке вашего контакта. Что такое точка контакта, я думаю, понятно. Это то место, пускай оно даже виртуальное, диджитал место такое, да, где человек сталкивается с информацией о вас. Поэтому ваша задача доработать свою SM-упаковку по тем чек-листам, которые были в этой презентации. Просто проверить, действительно ли там у вас все в порядке с аватаром, все ли понятно написано, все ли заполнено и где можно что улучшить. Я буду очень признательна, если вы сделаете, если вы что-то будете менять, чтобы вы сделали скриншот страниц до и после. И тогда а, очень часто видно а, очевидную разницу, когда вы со знанием дела подходите к созданию этого упаковочного процесса, а, сразу видно а, улучшение и разница. Теперь мы с вами поговорим про наполнение соцсетей и про то, как с ними правильно работать. Почему я делаю на этом такой акцент? Потому что, как я уже сказала, я считаю уверенно в том, что социальные сети – это один из самых лучших инструментов для развития личного бренда, и он бесплатный. То есть мы можем делать его самостоятельно, инвестируя только свое время в это, по сути дела. Да? Даже э, не обязательно вкладывать в какую-то таргетированную рекламу на первых порах. Самое главное – это… Быть системным – это отслеживать статистику, знать свою аудиторию, работать с ней на вовлечение, на интерактив. Ну и сегодня мы еще с вами поговорим про матрицу контента. Это очень важный инструмент для правильной и грамотной работы в социальных сетях. Итак, что такое контент? Контент – это вся информация, которая исходит от вас во внешнюю среду. Это все, что вы пишете, все, что вы говорите, это ваши фотографии, это как вы выглядите, это э, видео, которое вы снимаете, в общем, вся информация, которая исходит от вас в информационное поле. И для того, чтобы э, это работало хорошо, да, очень круто создать для себя, составить так называемую матрицу контента э, по четырем разным направлениям, то есть четыре основных вида контента. Есть контент информационный, который показывает вас как профи, рассказывает о вас как о человеке, который занимается какой-то деятельностью. Вот Даже у вас кэшер должен входить в информационный ваш контент. Развлекательный – это то, что позволяет вам взаимодействовать с аудиторией, это очень важно, потому что люди скучают, когда вы с ними не, не взаимодействуете, не развлекаете их. Контент продающий – это то, что конкретно касается продаж там, не знаю вашего а, курса или, там, или а, продаж идеи, даже может быть. да. Ну и лайфстайл а, контент – это то, а, что показывает вас как человека. Какой вы человек, какие у вас ценности жизненные, какие у вас там увлечения то есть для того чтобы люди могли понять совпадаете ли вы с ним по каким-то почему-то не связанному с вашей основной деятельностью профессиональной в том числе и у вас будет задача сегодня прям вот сесть и написать в каждом из этих блоков те темы для постов или stories или для видео которые могут быть в каждом из этих разделов. И смотрите, стоят проценты, да, что очень важно. Очень важно соблюдать примерно вот такое процентное соотношение а, в той информации, которую вы транслируете. То есть основная часть это то, что касается вашей профессии, продукта, вас как эксперта, а, вас как волонтера, вас как участника проекта Casher а вот лайфстайл и продающий контент по 20% и развлекательный всего 10%. И если uh, будет такой серьезный перекос в какую-то сторону, ну, uh, например, когда человек все время что-то хочет продать, продает, продает, продает и продает, да, но мы все знаем, что это не совсем интересно, и люди uh, или описываются это, или уходят, или перестают за вами наблюдать, а это не очень хорошо, потому что основной принцип, да, взаимодействия в соцсетях, это как раз-таки именно обмен информацией, это предоставление информации о себе, это а, социальный нет, а, нетворкинг в социальных сетях, это знакомство с новыми людьми и продвижение вашего личного бренда. Вот вам, пожалуйста, темы, которые могут быть использованы для заполнения таблицы. Что это может быть? Это может быть ваш какой-то опыт, это что-то полезное на вашу тему, это отзыв вашего клиента. Что такое пост-сериал? Это пост, который продолжается, часть 1, часть 2, часть три, Это могут, может быть видеоурок, прямой эфир. Видео сейчас очень хорошо смотрите. Да? Что такое реалити-шоу? Очень люди любят. Я когда-то отращивала волосы. И с одним салоном красоты мы договорились, что это будет прям такой целый проект, как отрастить волосы и не сойти с ума, вот с такого ежика, 10-сантиметрового. И мы целый год делали этот проект. И люди, люди следили так за ним, вообще. приходили в этот салон и говорили, а, мы хотим цвет, как у Берты, там, или мы хотим там процедуру, как у Берты было. Да. То есть они просто следили, а я просто писала месяц такой-то, да, все, опять психанула, захотела пойти постричься, меня мой парикмахер отговорил, слава богу, что есть такие люди. И вот ну как бесконечный такой процесс. Людям очень нравится за этим наблюдать. Очень классно с этого начинать. Работу с личным брендом, с такого реалити-шоу. Я начинаю развивать свой личный бренд, я об этом заявляю. Я буду с вами делиться а, тем, как у меня это получается. Поддержите меня, пожалуйста. А, я надеюсь, что как бы, вы за мной будете наблюдать. Все, часть один специальный хэштег, погнали дальше. Фотоотчеты, опросы, анкеты, ну и продающие посты. Это вот просто такой маленький набросок вам для а, того, чтобы начать... А, формировать ваш контент планы, и вашу матрицу с контентом. Очень часто люди спрашивают, а где вообще взять на все это вдохновение, потому что ну как придумывать все эти идеи, сядешь иногда в голове пусто, что писать непонятно, да. Я рекомендую вам очень технику, она называется «широко открытые глаза». Эта техника заключается в том, чтобы наблюдать за тем, что происходит вокруг вас потому что вокруг нас каждый день происходит такое количество событий да, в нашем инфополе, каждый из которых может стать темой для поста. И я очень рекомендую вот это все, формировать такой, как так называемый, банк заметок, банк информации. Прям сегодня создаете себе на компьютере папку, называете ее, там, не знаю, мой контент, или архив заметок, или банк информации, или что-то такое. Да. И складывайте туда все, что вас вдохновляет, цепляет, удивляет, интересует. Это могут быть статьи, ссылки, фотки. Это могут быть идеи, которые вам в голову приходят. У меня в телефоне в заметках столько разных идей. Я бывает ночью проснусь, мне что-то приснится. Я быстренько наговорю сонным голосом, чтобы не забыть. И, и это уже может стать идеей для поста, например, или для какого-то видео, или для а, очередного вебинара, или еще что-то такое. А, очень круто еще найти тех, кто вас вдохновляет и... За ними следить, потому что реально столько идей можно черпать у людей, которые уже продвинулись каким-то образом в развитии вашего личного бренда. Наблюдая за ними, вы в том числе и учитесь. Да? Обязательно использовать новый опыт, да? то есть делать, пробовать что-то новенькое. Люди очень любят, кстати, это один из признаков лидера, в том числе, когда вы пробуете что-то новое и этим делитесь, это признак харизмата и харизматичного лидера, который очень привлекает людей. Поэтому, если вы до сих пор ничего нового не пробовали и не писали об этом, завтра пошли и попробовали. Я не знаю, что это будет. Прыгнули с парашютом, попали в песчаную бурю, пословили рыбу, Николь там, я не знаю, все что, что угодно, да, и этим поделились. Так, я впервые делаю вот это и хочу вам об этом рассказать. И посмотрите, какая будет классная реакция людей. Очень важно помнить, что в любой соцсети у нас прям э, должна существовать единая система изображения и текст. Очень важны и визуальная составляющая, и текстовая составляющая. И, конечно, они как-то должны между собой сочетаться. Да? Если у вас грустный пост, не знаю, там, посвященный э, каким-то проблемам э, или задачам, а у вас там фотография смеющейся до да? ушей, они между собой никак. Они сочетаются очень важно обращать на это внимание и подбирать фотографию которая отражает не знаю смысл суть или хотя бы настроение до да, того о чем вы пишете вот есть еще полезные программки для вас. Лично вот мне очень нравится текстовый инстабот. Это бот в Телеграме, который помогает делать правильные абзацы. Прям загоняете текст, он вам выдает текст с красивыми абзацами, чтобы не слепался текст в Инстаграме. Такая проблема иногда бывает. Главред – очень классный сервис для проверки соответствия текста стилю. Он вам показывает там, и ошибки, и э, злопаразиты какие-то, и там, не знаю, перебор по стилистическим каким-то вещам. Можно текст прогонять через этот сервис и получать э, подсказки, где что можно улучшить. Э, я не знаю, писали вы такой пост или не писали, но очень классная вообще идея вовлечь аудиторию в коммуникацию с собой это пост знакомство. Его можно делать там раз в полгода. Пост знакомство, в котором человек рассказывает о себе, о своей жизни, о том, кто он, что он. Вот то, что вы мне сегодня сказали, в Elevator Pitch это прям начало вашего пост-знакомства. Всем привет! Например, я решил развивать, серьезно подойти к развитию моего личного бренда. Теперь я буду осознанно вести свои социальные сети и хочу с вами познакомиться. Меня вот так-так зовут, я делаю то-то-то, я э, э, хочу транслировать в этих, э, на этой странице вот это-это, писать буду об этом и об этом. Давайте-ка вы тоже все представьтесь в комментариях, и мы с вами познакомимся. Это очень классная техника для вовлечения вашей аудитории в диалог. И даже если вы это недавно делали, то а, никогда не рано повторить, потому что аудитория обновляется. Из, кстати, всех ваших подписчиков а, ваши посты видят реально там, процентов только 30 людей. И даже если у вас одинаковая аудитория в Фейсбуке и в Инстаграме, это не факт, что вас одни и те же люди увидят. Поэтому нет ничего плохого в том, что, во-первых, Периодически повторять такие посты, во-вторых, дублировать их в разных соцсетях. Такой пост он повышает доверие, он вызывает интерес, он располагает комментариями, потому что люди начинают писать о себе, и все это вместе повышает вовлечение аудитории способствует вовлечению ваших охватов. Вот такой пост, прям задача вам написать, а, и можете даже отметить меня или отметить... Елену или отметить Кэшер, да, мы потом придем посмотрим и прокомментируем. Так, очень важно в конце еще использовать такой прием, который называется call to action, призыв к действию. То есть этот call to action, если вы в конце каждого поста будете его использовать, повышает вовлечение аудитории в коммуникацию с вашим контентом ну, процентов на 30. Что такое call to action? Это может быть вопрос, это может быть просьба, это может быть призыв. Но вот если вы пишете по знакомству, то в конце а, призываете людей, оставлять в комментариях а, описание себя, кто они, да, знакомиться с вами в комментариях, и таким образом вы их а, стимулируете что-то сделать, да, стимулировать, написать комментарий. Точно так же это может быть, например, призыв к действию, сохранить, например, ваш пост, если там полезная информация. Поделиться вашим постом, если вам необходим больше охват. Удивительно, но люди чаще настроены делать то, что вы их просите, даже в том числе банально поставить лайк какой-то, чем если вы этого не напишите. Мы проверяли, делали два поста одинаковых в одно и то же время, с одинаковыми фотографиями, одинаковым текстом, с разницей в одну неделю. И там, где был призыв к действию, вовлечение подписчиков в части лайков и комментариев и всего-всего, было на 30% больше. То есть вообще ничего не поменялось, текст один и тот же фотография одна и та же. Ну и в конце вот, ребята, давайте обсудим эту тему в комментариях, да. Вот дают такой прирост к охватам. А охваты это капитал, охваты это возможность влиять на общественные процессы, это возможность влиять на людей, это возможность продвигать себя, вашу идею, ваш бизнес, ваш проект, ваш продукт. Вот, пожалуйста, вам небольшие подсказочки для того, чтобы составить хорошее познакомство. Поэтому 66-я страничка, можете себе пометить, чтобы потом вернуться к этой презентации и его написать. Хэштеги. Что такое хэштеги? Я думаю, что вы все знаете, наверное, им пользуетесь. Они используются для двух случаев. Первое – это рубрикатор, то есть, чтобы люди легко могли и быстро найти какие-то темы, да, которые вы помечаете определенными вашими авторскими хэштегами. Например, у меня там есть хэштег там, э, «Волшебный пензи», «Школа Берты» да, – это то, что касается моей деятельности, или там «Певица Берта» – это то, что касается моего пения, «Стихи Берты» – это то, что касается моих стихов, да, и люди легко могут найти, нажав на этот хэштег. А, я также рекомендую использовать Несколько хэштегов, 2 три хэштега высокочастотных, то есть это те хэштеги, которые имеют большой охват, да, то есть это, например, пост обо мне пост знакомства, да, для того, чтобы люди могли э, находить ваш пост, и вы получали бы больше вовлечения даже от тех людей, которых вы не знаете. Ну вот вам готовые хэштеги для вашего поста знакомства. Единственное, что э, вам нужно э, немножко поменять там где деятельность да, и э, основное предложение того, что вы будете писать. Здесь есть несколько еще примеров постов знакомств со ссылочками. Я вам рекомендую посмотреть для вдохновения один мой и несколько наших учеников. Мы, мне кажется, это были очень удачные посты, поэтому если нужен пример, то он здесь у нас есть. Так, очень важно еще понимать, да, что... Структура текста тоже очень важна. Смотрите, как, насколько по-разному воспринимается вот такой текст да, и вот такой. Видите? Такие тексты очень плохо читаются. Здесь нет абзацев, здесь все в кучу. да. Поэтому, когда вы будете писать ваш текст, обращайте внимание на визуальную структуру самого текста. А какие частые самые ошибки? Это нет выделения абзацев. Это много каких-то вот этих вот картинок, эмоджи они называются, да. Ну и совсем уж недопустимо, это грамматические ошибки в тексте. Любой вордовский документ поможет вам э, написать текст без ошибок и сделать так, что вам будет, он будет хорошо читаться. Так, значит, если вы поставите хэштеги по знакомству, ответьте Нас, меня и Пендель в бай то мы обязательно к вам придем и оставим комментарий. Это домашнее задание. Так, на сегодня у меня все. У нас с вами остается урок «Вопрос-ответ». Там я прокомментирую ваши домашние задания. Я очень довольна вашими сегодняшними питчами. Вы меня прям очень порадовали, честно. Приятно всегда видеть результат совместной работы. Также я надеюсь, что посты знакомства меня еще больше порадуют. Я обязательно их все прокомментирую. Елена, мы назначим дату нашего вебинара, я думаю, да, с Анастасией, на, на днях, на неделе дополнительного. Девочки, скажите нам, нет, я хотела бы согласовать, через неделю сделаем, потому что ну, тут домашнее задание так много получается, да, и серьезное. Такое. Или можем через две, так чтобы уже хорошо, спокойно. Никуда не летя. Не да? хотелось бы, нет, не хотелось бы. Давайте через неделю мы и так на этой теме. Да, и мало да. ли потом отпуска или еще что-то, да? Давайте через неделю, нет проблем. Да, если это будет опять понедельник. Вообще, когда-то мы говорили, что понедельник наш рабочий день. Вам удобно, неудобно, Наташа? Если нет, то… так. Хотела, Если, что, девочки, смотрите, у нас получится, это... меня слышно? У нас получится три вебинара подряд, потому что у нас 29-го Иры Клянкиной, а 30-го у нас первый вебинар по проекту с Волгоградом. Получится а, Елена, мы, наверное, Подумаем, поговорим, обсудим, подумаем, да, да. да, не будем сейчас на это время тратить. Да, да. Да. Ага, Спасибо пошло. всем большое за внимание, вы большие молодцы, очень довольна вашей группой. И надеюсь, что вам тоже очень полезно было послушать эту информацию. Очень интересно. Опять же, вот вроде говорим о вещах такие, которые ну так или иначе все знают, слышали, но вот такие детали они очень полезны. А, можно я уточню, пока мы да. не расстались? девочки делают задания присылают или присылают для анализа или озвучивают это на вот следующей встрече как ну, вы, на вашей рабочей да. тетради это ваш рабочий инструмент То есть, mm -hmm. как предполагается вопрос-ответ я предполагаю что вы зададите мне вопросы ну, например наталья я написала целевую аудиторию но я не уверена правильно ли я написала давайте мы ее посмотрим и я отвечая на вопрос-ответ возможно отвечу на вопросы других людей которые будут закрыты. Угу. То есть я бы хотела, чтобы мы подготовили вопросы. А, Вы, вернее. Мы заранее вам эти вопросы? Заранее. Заранее. заранее. Угу. Хорошо. Так, ну, если, если в процессе там зададите, тоже ничего страшного. Да-да-да. Да, угу. Можно заранее кому-то так удобнее, можно прям там, может, по ходу какие-то вопросы будут возникать, правильно? Да-да, конечно. Мы тогда вот так импровизировано все вопросы закроем. Да. Решим тогда действительно, чтобы не было пересыщения вебинарами. Да. Спасибо огромное, девочки, и вам спасибо, кто столь позднее спасибо. время присоединился и внимательно слушали и участвовали. И надеюсь, Всех было что... рада видеть. Да. Берегите тоже себя, вам. вы делаете классное дело, всем ярких брендов и жду ваши посты знакомства с отметочками.